Итак, всем привет, с вами Лена В, и сегодня будет маленькое такое видео о конкурсе. Ребята, у меня два канала. И так, что я снимаю на то и на то, тот канал. На первом на канале, расскажу, я записала 2112 подписчиков, спасибо. А на втором канале, оказывается, один подписчик, я не смотрела. Так что, ребят, я на целых эти два канала Сюда На этом зайду и на этом. Так что, ребят, пишите мне в комментарии под это видео, что вы будете участвовать в конкурсе. Ваша задача поставить палец вверх, поставить клас под этим видео. Дать ссылку на ваш, на вашу страницу в ВК. И написать, что я вам очень нравлюсь в комментарии. И добавить, так, и добавлю я вас друзья. И сейчас это легкий конкурс, и очень простой, потому что я не хочу вас перезагружать. И я думаю, и, и еще конечно, легко так, так что я еще еще участвую. Пять целых вариантов нужно. И еще подписаться на мой канал. И можно просто не подписываться на, на мой канал, если таких много будет, мне приходится решать. Но кто подпишется на мой канал, это все выполнит. Вы получаете сразу подарки. Подарки выбираете из 4. Ладно. Давайте посмотрим. Это вот такой красивый чехол. Кожаный удобный для вашего телефона, вот такого недвижонка, красивого, удобного, мягкого, белого. он в бело-красный кофточке, как вы видите, сердечко у него три, вот это девочка и у него, у нее там животик, кофточка, еще одно сердечко. Ребят, видите, что это распакованное, это все красивая кружка. Если вы это все выполните и попросите кружку, присылайте мне в ВК ваши фотографии, я просто скопирую и добавлю себе. Ваша фотографии будет на кружке. У Меня в классе давали для одноклассников эту красивую кружку. С 8 марта да, нас поздравляли, но ну, я могу написать хоть что. или то, что вы попросите с 8 марта тоже, с днем рождения. С любовью отвела ну до Вэй. Обязательно это все пришлю. И с самым главным Засимс 4. За Симс 4 это игра. У меня пять кружек могу сделать. Хотя это не я, а там у меня связи есть. Обычно дельнишка, чехол. И засимс четыре. У меня все эти теперь есть. Это игра рабочая, так что я играю в нее. Я даже здесь без подкассивания, без действия, потому что я уже играю. И я осталось в компьютере, я сегодня загружала. Играю в удовольствие. Так что кому? Что? Итак, ребят, если вы будете участвовать, еще раз напишу. Напишите в комментариях, я участвую. Вам всего лишь остается поставить пальчики вверх к этому видео. Дать, дать мне ссылку на ваши ВК. ВКонтакте, ВК, кто зарегистрирован ссылочку, пожалуйста. И я обязательно посмотрю и написать, что я вам очень нравлюсь. Следующее. Добавить меня в друзья. Ну, друзья, я вас добавлю, так что, ну, вы должны здесь равно добавить. И сейчас подождите, ребята, чуть-чуть такая, оп, простите, я за хламастером бегала. Сейчас я запишу. И... И пятое. Подписаться на мой канал. Всего лишь пять пунктов вы должны выполнить. Это совсем немного. Ребят, я могу сделать мини. Итак, ещё, конечно, сейчас будет длинное видео, но вы посмотрите его. Но оно, конечно, легкое. Что я вот это говорила, и если вы и добавите меня, и поставите пальчики вверх, вот что 5 из вот этих пунктов. Например, поставить пальчик вы не хотите. Это. Или добавить меня, что ВК тоже не добавили, что. Я, я не могу объяснить, добавить МК, ВК. Ссылку мне дать ВК обязательно. Написать, что я вам очень нравлюсь. И вам добавить меня в друзья. Итак, и, конечно, самое последнее это. Вы можете выбрать, поставить пальчик вверх или нет. Вы поставите, если вы все пять делаете, вы победители. Если вы это все пять сделаете, у меня будет подарок совсем еще другой, только другой. Кривок для телефона. очень красивый. И с любыми и всем такими лучшими вещами. Так что, ребят... Соглашайтесь. Всем задания делайте! Я в комментариях напишу, какие. Всем пока. Подписывайтесь. И все подарки, вот эти любой из этих будет ваш.